Ну вот готово. Вот красота если вы такую приготовите баклажаны со соусом гостям они вообще обалдеют это такая вкуснятина смотрите это прям супер-пупер это обалденное блюдо Быстро, быстро, быстро, тороплюс. Быстро, быстро. И начинаем. Так. А, нет. Вот это. Начинаем. Начинаем. Начинаем. Раз. Два. Три. Лишь бы руку не порезала, блин. И малюсенький та та О мой гад, они толстые. Все, вот такие круглышки. Один, два. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Так, так, так. Соль. Будем жарить их. Чуть-чуть. Могаем. Объяться. И бросаем. Таз почише. Опа. най, -най, -най. Настроение. Отпад. Кардосные Перевернула. И... Жарим, жарим, жарим, жарим. Яйцо. Жарим. Пока там жарится вот такие штучки. Берем. Помидор чистый. Через черку. Раз Быстро, быстро, быстро только. Торопимся. ой Пьокора на баба. Быстро. Та-та-та. Сотрясение мозга. Вот она. Вот она. Все через черку. Три-четыре помидора. Тороплюсь. Быстро, быстро, быстро, быстро. В конце расскажу, почему тороплюсь. Так, так, так, быстро, быстро, быстро, быстро Вторая партия пошла Вот они. Длинные жарят В конце покажу, что будет Вот, наготовила И бросаем перец Соль и чеснок Ножницами берем понемножку зелень разный вот вот что там еще хватит И мелко мелко будем резать их все сюда и перемешиваем вот эта начинка будет к нему а к нему я сейчас другую начинку покажу он очень тоже вкусный в сторону вот это сузма сюда кладем сахар немножко соли перец зелень тоже зелень и чеснок через черки Вот. смотрим если она не будет слишком густая сюда добавляем май майонез да точно добавим майонез если у вас нету вы можете просто майонез сделать вот. Или у вас, если сметана есть, делайте со сметаной вот эту. Хорошенько перемешаем только вот это все. Вот. И будет это начинка ко второму. Вот, начинка такая, начинка такая. Сейчас будем их сорвировать. Берем это и кладем начинку. Мажем. И, и вот так крутим его. Ммм, вкуснятина. Вот так вот каждого. Если у вас нету это сузьма. Не обязательно с узма, можно с майонезом, можно со сметанкой. Что в холодильнике есть, и все. Чеснок, чеснок, соль, сахар. Все по вкусу. С двух сторон жаришь, вот так, баклажан. С яйцом, ну как я показывала. И все делов-то тут. Это самая быстрая и вкусная еда. Вот с этой стороны показываю. Обильно мажем вот так маленькая сторона той стороны как чтобы вам видно было и вот так заворачиваем вот и складываем вторую берем и заворачиваем тоже заворачиваем вот так М -м -м. это знаете как вкусно М -м. начинка обалденная начинка вот смотрите задняя сторона баклажана мы его не, не так ставим а вот так кладем вот. и ставим начинку также мажем снутри и и заворачиваем Она чуть-чуть подтвердить будем но все равно вот поняли да внутрь его так берем вторую смотрите и вот так кладем начинку это блюдо у нас называется... Ой, собаки. Это блюдо у нас называется этот... Сатэ. Вот, смотрите. И вот так эту начинку ставим. Вот так. Вот. Это, знаете, такая, такой вкусный этот соус, чесночный соус на терке. Это божественно вообще атас если вы этот блюдо приготовите гостям они офигеют от вкуса еще ата это вот и сюда кладем вот и вот так кладем все должно хватить вот. Вот. вот столько вышло это с одного килограмма вот столько вышло если такую вкусняшку приготовите гостям они будут в восторге это такая вкуснятина соус с чесноком вообще обалдеть вот смотрите это мой оверлок видите нитка тянется а кто это тянет? вот, Вас тоже кот кушает нитки ты зачем кушаешь мои нитки? лорд? Вот. нитки зачем мои трогаешь? он постоянно мои нитки жрет есть можно, говорит? Я здесь и это делаю. Хочу фотку сделать. Мамзель у меня такая штарная, я пришла с работы, и вот это меня ждет. Вот дочка пришла, уже кушает. Вкусно? Вкусно Вот. Слюн Оставь мне тоже. Опалденная, да? Она еще не разделась Пришла с работы. Увидела вкусняшку. Mm -hmm. Делает. Я mm -hmm. тоже... Mm -hmm. Проготовь это.